Hi there! Меня зовут Юля. Welcome на канал Puzzle English. Смотрите ли вы шоу и передачи на английском языке? Тогда вам наверняка знакома популярная ведущая Эллен Дедженерес и ее Эллен Шоу. Недавно она объявила, что текущий сезон станет последним. Эта новость шокировала и сильно расстроила фанатов. But don't worry, выпуски все еще продолжают выходить. И сегодня мы разберем с вами интервью Эллен с гениальным подростком Майком, одновременно выпускающимся из школы и колледжа, а также уже имеющим за спиной опыт в двух бизнесах. Готовы познакомиться с Майком, одновременно пополняя багаж знаний по-английскому? Let's get started! Hi, Mike. Hey, Good to meet you. Good, good to Nice here. to meet you. Thank you so much for being here. You are uh, quite something. So you graduated right. this week both high school and college. Yes, that's correct. So on May 21st, I graduated from college. And on May 28th, I'll graduate from high school as valedictorian. Акцентируем внимание на фразах Good to meet you и Nice to meet you Они синонимичны и употребляются при новых знакомствах Вроде нашего, приятно познакомиться Предложение You are quite something Переводится как Ты что за с чем-то? Ты нечто! Сказав это, Эллен выразила восторг по поводу его успехов в столь юном возрасте Давайте попробуем применить выученные на практике My name is Julia I'm Alex Nice to meet you Good to meet you, Alex. Меня зовут Юлия. Я Алекс. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться, Алекс. So, school always been easy for you? Yeah, I mean, I take instantly, so really don't need a whole lot of review or, say, exam prep, for example. I can always get it instantly. Мы знаем, что easy значит легкий. Так вот, вопрос ведущий. Has school always been easy for you? Можно перевести их как ⁇ Всегда ли школа была легкой для тебя? ⁇ Люди все разные. Кто-то улавливает сразу, о чем говорит преподаватель, и, соответственно, моментально запоминает материал. Другому же нужно объяснять тему по несколько раз, разжевывая. Майк, например, относится к первому типу людей. He takes knowledge instantly, То есть он впитывает информацию мгновенно. Впитывайте знания так же, как и Майк. Учите английский вместе с Puzzle English. Занимайтесь в тренажере видеопазлы, где собраны тысячи популярных клипов, лекций, TED и многое другое. Занимайтесь онлайн в любое время и занимайтесь когда и откуда удобно. Exam prep же считается сокращенной формой exam preparation, что означает подготовка к экзамену. Допустим, Я не смогу пойти на вечеринку сегодня, я занята подготовкой к экзамену. Okay, so you, you not only finished high school and college, yes. you also are running two businesses. Yes, that's correct. What so are those? I have two businesses, Next Era Innovations and Reflect Social. So my first business was Next Era Innovations where I sold robotic applications for the Now Robot, along with some contract work as well. And then Reflect Social is my up-and-coming startup where we have all these smart home devices and they're all have different apps and they're all in their separate worlds. And it's sometimes it's hard to use. So Запоминаем слово-сочетание to run a business, что означает вести бизнес, дела Along with в переводе звучит как наряду с, вместе с movie, others, Этот фильм наряду с тремя другими выиграл Оскар Глагол to combine Соединить, объединить, совместить. В данном контексте Майк собирается соединить инструменты для управления всеми приборами в одном приложении. Right, so actually two years ago my mom had spinal surgery and she couldn't get off of the couch or out of the bed very easily if someone was coming in to check on her at the door. So what I did was I took a ring doorbell and a smart door lock, and I built a facial recognition algorithm to detect the five most common people in our family. Запоминаем слово actually, что означает на самом деле. Оно часто употребляется в начале, в середине и в конце предложения. To check on somebody something имеет два значения. Разузнать, достоверна ли определенная информация. He wanted to check on the man's story. Он хотел проверить историю мужчины. Убедиться, что кто-то или что-то в безопасности. Находится в удовлетворительном состоянии или делает то, что им следует делать. Можешь подняться наверх и проверить, как там дети? And that, Say, also, you know, goal, live Possibility – это возможность, а independence. Это независимость. Обратим внимание на выражение ⁇ gain independence ⁇ Это означает обрести независимость. Так можно сказать про независимость физическую, социальную, финансовую и любую другую. Идиома ⁇ tie into something ⁇ переводится как ⁇ подключиться ⁇ или ⁇ ассоциироваться с чем-либо ⁇ Употребим ее в примере. The novels tie into real, historical events. Романы связаны с реальными историческими событиями. Поражает то, как еще очень молодой Майк четко обозначил для себя собственную entrepreneurial goal, то есть предпринимательскую цель. To build technology that enables people to live better lives. В переводе она звучит следующим образом. Создать технологию, которая позволит людям жить лучше. Восхитили вас амбиции Майка? Меня очень. Не переключайтесь, смотрите и другие видео на нашем канале. А с вами была я, Юля. See you!